Алексей, как вам сегодняшний бизнес-завтрак? Прекрасно. Чем он вам понравился? М Ваши впечатления? Да, я наконец увидел живьем людей, которые уже находятся в бизнесе, уже пользуются инструментами планирования. Надеюсь, что они будут пользоваться им и дальше. Я уверен, что этот инструмент управления позволит им выйти накупаемость окупаемость, и зарабатывать прибыль и приносить при этом пользу обществу в виде медицины, качественной, профессиональной, с хорошим уровнем обслуживания и при этом рентабельной, чтобы было на что дальше развиваться. Ну вот смотрите, для меня как для эксперта, который проводит консультации на рынке действующих бизнесов и открывающихся медицинских бизнесов, у меня всегда стоит вопрос, почему так недостаточно высоко оценивают значение финансового плана бизнес-плана, бюджетирования своих проектов. Вот вы сегодня познакомились с нашими партнерами, с нашими коллегами, которые, по сути дела, в 100% являются управляющими или владельцами клиник. И даже они, управляя этим бизнесом и вкладывая свои деньги, не получают высокорентабельные бизнесы и все равно недопонимают значение финансового плана в действующей клинике. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы руководители все-таки более акцентировали свое внимание именно на этой части развития клиники? Мне кажется, им нужно продемонстрировать возможности инструментов бюджетирование или планирование живьем на их примере, на их цифрах. Первый же результат, который они увидят, их воодушевит. А почему не так немногие этим пользуются? Мне кажется, что это все-таки представление из нашего советского прошлого в том, что это некая формальность, это некая справка для, в лучшем случае, получения финансирования кредита. На самом деле, с тех пор прошло слишком много времени, все изменилось. Сегодня это самый основной, самый мощный инструмент управления бизнесом. Это первое, что должно быть в любом случае. Это основа и структура самого бизнеса. Он у вас должен быть рентабельным. И все бизнес-процессы должны быть подчинены все-таки экономике. Чтобы не пропустить новости э и быть